Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. В этом видео мы решили рассказать более подробно про строительство цокольных этажей. В нашей практике построено уже порядка 50 подобных конструкций. Мы совершили все ошибки, которые можно было допустить на данном этапе. Сегодня поговорим про наиболее часто встречающиеся ошибки, которые допускаются при строительстве цокольного этажа, и расскажем, как их избежать. Пошли смотреть. Начнем с того, что цокольный этаж нужен далеко не всем. А, говорю это потому, что строительство цокольного этажа это всегда более дорогое мероприятие, чем строительство а, этажа над землей, в связи с тем, что проводится большой объем земляных работ, перемещение земляных масс, а, работы по герметизации, гидроизоляции, утеплению, ну и в целом это более жесткая монолитная конструкция, и стоимость зачастую подземного этажа выше, чем этажа над землей, а, поэтому Стоит перед началом строительства э, четко взвесить э, необходимость устройства цокольного этажа. Где-то возможно принять решение строить лучший этаж над землей, если есть в этом возможность. Если возможности нет, э, есть определенные критерии, при которых строительство цокольного этажа не избежать. Например... У вас есть стесненный участок, на котором вы хотите построить дом определенной площади. Есть ограниченное пятно застройки, в рамках которого ваш дом должен стоять. Если у вас есть потребность в доме площади, которые вы не можете разместить, допустим, на двух этажах, у вас возникает потребность возвести еще один этаж, в таком случае цокольный этаж, скорее всего, решит вашу проблему. Второй момент – это ограничение этажности строительства. В загородном строительстве зачастую можно строить двухэтажный дом. Если вы хотите дом в три этажа, ну, возникает опять цокольный этаж. Третий момент. Это строительство на сложном рельефе. Зачастую для того, чтобы правильно посадить дом, возникает какая-то задача по выравниванию участка или врезке части дома в склон. В таком случае где-то цокольный этаж необходим, а где-то может стоит сделать отсыпку и построить сверху два этажа. Также, если у вас планируется строительство бассейна в доме, цокольный этаж тоже будет необходим для того, чтобы смонтировать туда чашу и установить оборудование, которое будет его обслуживать. В любом ином случае рекомендую перед началом проектирования дома посчитать экономику, сравнить, что наиболее выгодно будет строительство надземного этажа или все-таки строительство цоколя, и после этого принять правильное решение. Если вы все-таки решили строить цокольный этаж, то следующий этап, на котором вас будет поджидать ошибка, это этап проектирования. Итак, расскажу ключевые моменты. Первое. Это толщина стен. Зачастую при разработке проекта цокольного этажа проектировщик, конструктор подбирает оптимальную толщину стен, которая выдержит, во-первых, вес дома, который будет сверху давить, и вес грунта, которым э, будет оказываться постоянное давление на стену для того, чтобы она не сломалась. В проектах я часто встречаю стены толщиной 500 миллиметров или наоборот, там 200 миллиметров. Э, зач, зачастую понимая, что это абсолютно не расчетная величина, а это ну какая-то копия из другого проекта. Логика принятия решений не, не ясная, непонятная. Э, рекомендую всем проверять конструктора, который разрабатывает проект. В данном у нас проекте толщина стен рассчитана толщиной 300 миллиметров. Это обусловлено тем, что у нас сверху будет стоять еще двухэтажный тяжелый дом. Вся эта зона, где мы сейчас находимся, будет отсыпана песком, и он будет давить на стену. Для того, чтобы нагрузку стена могла выдержать, не разрушаться, такая толщина подобрана. Есть стены в цоколях, где 250 миллиметров толщина, это тоже уместно. Ну, толщина 200 миллиметров на самом деле уже вызывает сомнения, стоит более подробно перепроверить. Если стена у вас толстая, вот 500 миллиметров, но это точно трэш, это перебор, поэтому обращайте внимание на толщину стен. Следующий момент. Устройство проходов для инженерных сетей. В каждом цокольном этаже есть вход воды, выход канализации, ввод электричества, каких-то слаботочных сетей, сброс ливневых. Вот. То есть разные системы, которые будут у вас в доме, они непосредственно будут выходить куда-то под землю на ваш участок для того, чтобы уже связаться либо там с септиком, либо с электрическим щитом, который у вас находится за пределами дома. И для того, чтобы качественно и герметично, завести инженерные коммуникации в дом необходимо предусматривать отверстия под будущие коммуникации это могут быть вот такие гильзы патриот которые мы применяем может быть просто отверстие которое в перспективе какой-то мембраной заплавляется такие решения тоже есть в данном же случае у нас есть уже специальная проходка она идет с фартуком, который герметично заделан в нашу стену. Когда труба пройдет, здесь станет специальная гидрогильза, которая обожмет, обожмет трубу. И на этом задачу по воду сетей вы закончите. В противном случае это будет большая задача, с которой вы будете бороться после завершения строительных работ. Помимо наружных сетей, стоит учитывать, что в цокольном этаже будут также проходить внутренние инженерные сети, такие как вентиляция, водоснабжение, отопление, канализация, ливневые, электрические, слаботочные сети. Все это будет в любом случае идти, скорее всего, по потолку, и оно будет обязательно проходить где-то через стену. Важно учитывать вот эти зоны прохода сетей, делать сразу окна, вот как, допустим, здесь, сделаны небольшие окна их здесь по цоколе достаточно много в случае если вы это не заложите сразу в проекте перспективе, будете что-то вырубать нарушать арматурный каркас так как цокольный этаж зачастую заглубляется в грунт в ленинградской области очень часто встречаются грунты с большим обводнением очень важно учитывать гидроизоляцию которую вы сделаете в вашем цокольном этаже для того чтобы избежать дальнейших протечек это вот самая наверное, распространенная проблема это Протечки в цокольных этажах. Решение это зачастую необходимо учитывать на этапе проектирования. мероприятия по защите цоколя от протечек мы применяем следующие: Это дренажные системы. Это... Особенно важно герметизация холодных швов. Это либо гидрошпонки, либо инжект-системы, которые можно применять. Третье – это применение добавок в бетон, которые повышают водонепроницаемость этой конструкции. Четвертое – это различные обмазочные или проникающие гидроизоляции, которые наплавляются или наносится снаружи вашего цокольного этажа. Ну, также есть мероприятие по нанесению гидроизоляции изнутри. Все эти технологии важно применять, отталкиваясь от геологии, которую вы сделаете на своем участке. Также в проектах встречается решение, когда вместо фундаментной плиты в основании устраивается уширенная лента под все стены, в перспективе зона эта засыпается и делается стяжка. Мы в своих проектах зачастую применяем фундаментную плиту, потому что это решение более жесткое, более герметичное, то есть в решении с лентой возникает большее количество холодных швов, которые в перспективе могут пропускать через себя воду, что, так, ну, ослабляет конструкцию, поэтому следует а, внимательно подойти к этому решению, принять решение исходя из уровня грунтовых вод. Если вода высоко, лучше делать в основании плиту, она более герметично запечатает ваш цоколь и вы в перспективе сбежите протечек. ошибки на этапе строительства можно говорить многое снимает там отдельных там серию роликов расскажу ключевые моменты на которые я обращаю внимание при реализации таких проектов первое это проверка основания после выемки котлована то есть после выемки вы можете вскрыть какие-то слои которые на этапе геологии не совсем было видно может скрыться плывун который геология не всегда покажет может скрыться какая-то линза э, грунта более мягкого в одной зоне и более жесткая в другом вот этот момент важно отследить выкопали котлован проверили еще раз если необходимо провели там геологию убедились что все нормально после этого начинайте строительство второй момент это обязательно уделить внимание качественной герметизации цокольных этажей как я и говорил что самая частая ошибка это течь через стены цокольного этажа важно чтобы на месте строители обязательно соблюли всю технологию то есть это гидрошпонка инжек система гидроизоляция по наружным стенам внутренним то есть это важная этапность которую необходимо по, за ней проследить и ее не нарушать третий момент это применение э, качественных материалов в целом то есть это ну должен быть точно хороший бетон потому что это по сути не просто этаж это фундамент на котором будет стоять ваша коробка сверху если что то тут пойдет не так сверху будет очень плохо Применение э, нормального оборудования, э, в частности опалубочного. То есть здесь у нас применяется нормальная, профессиональная опалубка, это железные щиты с фанерой, то есть бывают какие-то проекты строят из фанеры и доски, стена получается кривая, зачастую возникают какие-то дополнительные раковины на этих конструкциях и дальнейшая уже отделка, ну и в целом эксплуатация цокольного этажа выливается в более большие расходы, чем та экономия, которую вы могли достичь на этапе Заказа нормальной палубки, То есть здесь вот у нас крупный щит Здесь мелкий щит Получается довольно ровная и гладкая стена Необходимо отшлифовать только швы И получается уже стена готова под доделку, Или просто ее можно покрасить В технической зоне и так эксплуатировать Все ну, довольно таки эстетично получается в целом цокольный этаж это полностью такие монолитные конструкции. Важно, чтобы руки, которые выполняют эту работу, имели опыт непосредственно в монолите. То есть это вот конкретно нужны монолитчики, которые знают, как вязать арматуру, как ставить опалубку, не потеряют вот эти вот закладные детали в проекте и обязательно их установят, зальют правильно бетон и провибрируют. Поэтому уделите особое внимание выбору рук, которые будут выполнять эту работу, это не должен делать каменщик или плотник, это должен делать именно монолитчик. Ну и на этапе отсыпки, что является неотъемлемым этапом строительства любого цокольного этажа, важно применять хороший песок с хорошей фильтрующей способностью. Часто берут самый дешевый песок, который есть, потому что объем зачастую достаточно большой, им засыпает и после начала эксплуатации обнаруживают, что вода стоит сверху или начинает Какие-то локальные протечки. Это зачастую связано с тем, что песок с низкой фильтрующей способностью, в котором много глины, пропускает плохо воду, а так как вдоль стены всегда есть небольшая прослойка в виде теплоизоляции, Вода всегда стремится ближе к стене и, ну, как бы, находит дырочку, где начинаются какие-то проблемы, поэтому важно засыпать хорошим крупным песком, для того, чтобы вся вода, которая есть у вас вокруг дома, не стремилась к дому, а падала вниз вдоль стен, уже либо в дренажную систему, либо дальше фильтровалась в грунт, который у вас есть уже на участке. Ну что, на сегодня все. Все, что знал про цокольный этаж, попытался совместить в этом ролике и рассказать максимально кратко. Скажу одно, цокольный этаж это самый сложный фундамент под будущий дом, который может быть в загородном строительстве. Обращайтесь только к тем людям, которые уже это строили и понимают все нюансы. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!